Всем привет! Представляю краш-тест обновленного тренировочного домогавка. Кстати, это была старая версия, а это новый. Обновленная версия изготавливается из ПНД – полиэтилена низкого давления. Как видно, материал имеет хорошую прочность. Рабочий диапазон от минус 50 до плюс 80. Вес тамагавка остался прежний, порядка 200 грамм. На этом пока все. Всем пока.